Вариатор Арктик стоит. Сейчас сначала проглядел много роликов, как откручивает, кто сюда лом вставляет. Но это у... у других вариаторов получается так можно. А здесь вот вам видно, не видно? на не видно, потому что сейчас освещение такое у меня в сарайке не очень. Гайка стоит. Как я вот одного видел человека в Ютубе, он надгребет на 36 шесть трубчатым откручивал. Вот сейчас я пытаюсь дотянуться до него. Сейчас откручу вот эти шесть болтов под шестигранник. Ну давайте открутим, посмотрим, что там будет дальше. Пружину, видать, давить стало так буду постепенно двумя болтами ослаблять чтобы никакое ухо не лопнуло ну в принципе тут алюминий литой так. все равно крепость у него есть сейчас все равно на окраине тут ухо потоньше ну, все болтик один Вот стружка сейчас куда летела, надо, получается. Зачищусь, по промою. Прушина целая, стоит не обрезанная. Представляю, как эти болты снимались, как будет вот эта гайка откручиваться. Вообще не представляю, как ее открутить. Сейчас надо будет ключ какой-то делать. Так, сейчас ремень тогда снимем. Включаем передачу. Как ремень снимать, я вчера видео посмотрел. Сейчас будем пробовать. Нажимаем... На один диск, который на коробке стоит, как он ведомый называется. И правильно, не знаю. Нажимаем и немного прокручиваем по часовой стрелке. Он разжимается. И достаем ремень. Все. В таком же порядке, обратно. Я вчера пробовал. Вообще надевается легко все. Раз вынимаем его. Вот ремень. Я вчера мерил. Он на миллиметра на три. По внутреннему диаметру. диаметру по. Ну, в ширине уже, чем у меня новый. Но запас пойдет. А сейчас... Ну, Вот тут все промою, очище, а бензинчиком. У меня еще керосин, конечно, есть. Может, керосину. Да, и как вот тебя открутить сейчас? Так. Сейчас ездил до деревни. Сделал вот такой вот ключ, самодельный. Тут головка была обрезана, но ну, обрезал от ключа от старого, на 36. Обрезал, трубу нашел, приварил, сделал отверстие и... Как назвать? Здесь упор поставил, вариатор. Конечно, хотел к этому сначала, к зубьям, а не нашел ничего. Так, от а ключа и в это. И открутил контргайку. Открутилось легко. Тоже на герметике все сидит. Вот такая контрагаечка. Крутил, получается, против часовой стрелки. Усилия не сильно. вот Рычаг вот такой. Ну и не скажу, что была не затянута, но как бы открутилась. Как все говорят, что не открутить. Там Греть надо, а я так. Сейчас вот буду думать, как еще дальше открутить его. Так, все закрутили. Сейчас посмотреть надо будет, как рычаг стоять, правильно. Тут где-то было вот. Я уже тоже видел. Нажимали куда. Да, ребята, тут надо нагреть. Ну как? Нет, Пробуем задымем, как паровоз, с маска на она пошла. Ну все, ребята. Немного усилия, погрел немного и все нормально сорвалось, столько. Все откручивается нормально. Немного только отогрел, вообще на минуты, минуту наверное грел-то все. Челка-то противовесики. Шайбочка еще получается. Чуть-чуть датчик мешает. Вот, ребята, сам вариатор. Немного есть зазубрина выработка это я попробую все керосином оттереть вот от этого от ремня а так вроде бы ощутимых а нету перехода вот только в начале вот тут вот на малых наоборотах выработка есть а дальше все гладенько здесь тоже в керосином все оботру выработок таких нету никаких вот только царапок один на стенке которая не ходит и здесь вот тоже резина тоже все оботру керосинчиком, протро, Насухо потом тряпочкой вытру. Вот этот все зачищу. А то тут... Тут ну, накалил кто-то, кроме меня, наверное, что-то не потемневшее. Я вроде не накалил он. Но руки не терпят, но не скажу, что горячо. А тут да холодное. Вот здесь теплая. Вот это, да, нагрелось. Тут вон, рука терпит. Это как шатается. <как> Смотрите, как шатается. Все, видите, разбито. А вот так новые. сказать почти нету лифта но они цельно металлические тут без всяких втулок тебе почему-то со втулками тут опять колхоз гвозди он вот вот так вообще видно даже наверно вам будет на камеру выработка какая он смотрите Видите как шатается, шалтай, болтай. Вот и стружка то она отсюда летела. Все ролики разбиты получается, ни один не живой. Противовесы еще как более-менее выглядят. А ролики так вообще все. Так вот мы отмыли вариатор стал почти как новенький, все блестит, а то был слой вообще много, наверное, отремняя, черный, тут все забито было. Вот Видно небольшие протертости, но ничего страшного. Сейчас будем соберем и посмотрим, что получится у нас. Так, ребят, все поставил. Еле попало эти пластмасы, сейчас сейчас смажу. Ролики попадают. Напротиводецы все хорошо. Сейчас еще опрыскаюсь и буду закручивать. Так, ребят, вот я и поставил вариатор на место. Пружина мне, конечно, помучила. Крышку зачем то одевал тут надо было, чтобы по центру как бы попало. Чтобы втулка ровно зашла. Я и так, и так мучился и выжимал, но все наискосок. Потом сюда длинный болт закрутил. Ну, отсюда, Середки, сюда и сюда. Получилось, вдруг напротив друга закрутил их до конца. И здесь потом потихонечку сюда деревяшки поставил и монтировочкой. Сначала маленькие сюда, потом в этот край напротив. Закрутил их не сильно только. Од один, то есть не сильно, а второй уже потом, чтобы она попала, на вал только зашло, и уже подтянул их. Затем их эти длинные выкрутил и наживил в середку. Тоже подтянул их не до конца и начал по кругу так протягивать, чтобы она равномерно шла. Заш закручивал с фиксатором резьбы. Ну, она до этого стояла, мало ли. Вдруг открутится, неохота, конечно. Сейчас ставим ремень вариатора и пробуем будем заводить... Сейчас. Ремень вот у нас такой. Как правильно его назвать? OptiBolt. OptiBolt или как-то тут. RM Modern Германия. Не знаю, как ставится это. По надписи, наверное, на тебя. Но ну, на лицо получается. Сейчас пробуем ставить. Тоже твердоват еще, новый видок. Так, включаем первую передачу, отодвигаем тарелку. так все поставили проверим все ли на месте че откручивали вроде где-то палочек на от деревяшки ну вроде ничего здесь коробку тоже бензинчиком почистил Был бензин бензинах она да. сейчас попробую завести Then Ребята, еще вариатор я проверил. У дома тут прокатился на первой передаче. Мне понравилось. С места съезжает на малых. Не ведет ничего. Все нормально. Вот ремень как правильно должен стоять. Подскажите в комментариях. Напишите. Тут миллиметра полтора на торчит. Вот, если считаю, где ремень идет, а не от репер. Вентиля... Ну, как про вентиляцию, это как про охлаждение. Называется так, мне нравится. Посмотрим, как поведет себя по снегу. Так что всем, ребята, спасибо за просмотр. Подписываемся, кому понравилось, ставим лайки. Всем пока.